С вами Геймс И сегодня мы продолжаем проходить Old the Hero. И меня давно не было на канале Целую неделю Для меня это очень много Я очень соскучился по ютубу Но не был у меня По очень важной причине Потому что целую неделю Я болел, у меня был Очень э, Странный голос, я говорил в нос И поэтому я не мог Снимать видео ну, давайте не будем о плохом. Давайте поговорим о том, что же случилось в прошлой части. В прошлой части мы прилетели где-то на середину системы, но, к сожалению, умерли. Поэтому начинаем новую игру. Так, обучение отключаем, а ворота на кладбище оставляем, потому что нам нужно будет найти свой корабль. Можно будет... Так, выбор отправленного корабля. О! Нифига тут корабли есть, ну неплохо. Давайте вот этот. И чуть не забыл. Перед началом этого видеоролика я бы хотел вас попросить поставить лайк, подписаться на канал и жмякнуть в колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а мы, пожалуй, давайте начнем <coughs> играть. Вот, да. Наша цель последняя звезда, но мы где-то до середины дошли. Вроде Мы сейчас в системе. Давайте на космическую станцию. Корпус отремонтирован Давайте по... Так, желтый карлик. И желтый карлик. Два одинаковых карлика. Давайте вот на этот. День 18. Мне пояснился лайбиринт. Я нарисовал его на. Куском угля и стал по нему ходить Затем я сошел с него и понял Что это электрическая схема Главного компьютера Я никогда его раньше не видел Этот А, это корабль пытается со мной общаться 18 дней прошло А он уже сходит с ума, прекрасно Так, много руд Много топлива Руды мы не собираем Потому что как мы помним по прошлому опыту, если мы будем собирать много рут, они нам чаще всего не пригождаются. Нам пригождаются топливо и кислород. В прошлой серии мы как раз умерли из-за из того, что кончился кислород. Блин, забыл немного, куда нажимать. Ой, блин. Запустить зонд. Вот мы нашли топливо. Давайте еще разок. Еще топливо. Вот еще. Довольно много топлива тут. бьется, да? Это да. Ну, я думаю, хватит, потому что у нас 42 топлива. <coughs> Нам, скорее всего, не хватит. Ой, так, давайте соберем еще немного железа. Так, бур. Давайте, Бур. Что-то плохо, плохо, очень плохо, что-то, что, -то. что -то так мало. Да. Давайте взлетим и полетим, наверное, к следующей звезде — нейтронная звезда, жутко как э -э Плетим к нейтронной звезде, но только после того, как заправимся немного. Все хорошо, все так вот так А, все да и немного кислорода у нас есть он нам пока не нужен вы куда это нейтронная звезда полетели день 27 так а это невероятно В верхних своих турбулентной атмосферы газового гиганта я Разглядел металлическую платформу. Она похожа на взлетную палубу. Я приземляюсь под нещадными ветра... ветрами. Ветрами. Так. Существа, похожие на цветные завихрения, приближаются ко мне и задают вопросы через мой компьютер. Так, порывы ветра резко усиливаются и обрушиваются на корпус моего корабля. Так, получается... все. Почему-то... У меня запись заела, и она выключилась резко. Я не знаю, что случилось, но это да ладно. Я думаю, все хорошо. Сейчас записывает. Да. Так, газовый гигант. Много груд. Опасная орбита. Ну, давайте топливо добудем. Чего нет? 5 километров, как всегда. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, это плохо, мы ушли в, в минус, это очень плохо, давайте лучше еще немного соберём железка, я не знаю, зачем мне так много железа, я говорю, что не буду особо собирать, но что-то очень хочется набрать его и побольше, чтобы ни в чем не нуждаться. Ну, по-любому я в чем-то буду нуждаться, это ясное дело. Так, чуть-чуть кислорода и топлива Немного корпус починю. Все. А то так, теперь полетели. Дальше желтый карлик. Я не знаю, в чем отличие от желтого карлика и красного карлика и голубой голубого гиганта или голуб... Я не знаю, в чем отличие, короче, между цветами. Напишите в комментариях, если кто-то это знает. Так, одно из моих устройств постоянно вибрировало во время работы, и это продолжалось уже давно. Может быть, я неправильно собрал его или плохо затянул болты. Сложно. Сложно изготовить качественную вещь из компонент, компонентов, подобранных в космосе. Так или иначе, оно сломалось. Теперь придет чинить его. Водородный зонд. А чё вы еще не сломали чего-нибудь, а? Ну хотя железа много, но все равно обидно как-то. Опа. Ну, хотя бы топлива немного. Давайте еще. Полетели. Отмена. Так. Полетели дальше, наверное. Голубой гигант, желтый карлик, красный карлик и сверхновая. Во! Так, день 45-й. Я нашел в корпусе что-то вроде длинного железного червя. Он проедал в нем дыру, и где я умудрился подхватить этого монстра? Я обнаружил его лишь потому, что за кораблем тянулся белый след. Проклятый червяк прогрыз кислородную, кислородный контур. И ты твою шнале, ну спокойно. Чинин корабль. И пытаемся что-то решить. Я не знаю, где много руд металлов. Где брать кислород? Сесть. Так, рискованное действие. У меня недостаточно... А, не-не-не-не. Проверить груз. Тихо. Чуть не сел. На планету. При этом без топлива. Это очень плохое решение. <coughs> Бур. А. Опа. Опа. А что такое... Погоди. Си. Кремний. Все. Кремний. Кремний, кремний. Я много брать не буду. Да и железа мне много не надо. Давайте лучше топливо поищем. Потому что топливо нам вот надо. Топливо обязательно. Есть. Запустить звонок. еще разок. Есть. Наверное, всё. Вообще, геймплей очень, очень, как сказать, очень, блин, как это, как говорится, быстрый другому как точно не знаю а что там может быть М -м -м -м -м -м. возможно он что-то полезное но нет голубой гигант так день 60 -ый. я услышал глухие удары где-то недалеко я попытался определить что может избавить издавать такие звуки Спустя несколько часов я понял, что это стучит мое сердце в корабля и вот стук подобен гром. Много топлива. Но топливо у нас есть. Я, пожалуй, загружу. Нам нужно. Нам нужно другое. Нам нужно. А, это что? Гелий. Закончить. Гели есть. Ам... Желтый карлик. Глубой гигант. Красный гигант. Давайте на желтый карлик. Я знаю, что это может быть тупо. День 72. Гравитационные волны в этом участке космоса вывели из строя все оборудование на корабле. Я немного покопался в нем и кое-что заработал, но остальное по-прежнему не действует. Да, не повезло мне. Ну, почему? Ну, да обязательно. <гас> <гас> Ремонт. А это что? Хорошо. Так, вот сейчас у нас есть... <гас> у нас была возможность сесть на... Слава Богу. Фух. Так, обнаружена жизнь. Вот сейчас самое главное. Так, подтвердить. Это существо, что-то дать. Суть не выбрано. Дать. Похожий инопланетянину понравился мой подарок. Так. Э -э Бог, жизнь и Омега. О, Омега. Нам дали Омегу. Что такое омега? Газибур, кислород. А это что? Углерод. Я бы подобрал чуточку больше, если бы не много топлива. Вот зонд, гели, а. гели соберу. Так, вот так вот. Закончить. Сейчас мы это исправим. Еле, правда, не знаю, зачем мне. Да. Опа. Так, нам надо срочно набрать топливо. Побольше. Все, этого больше не надо. Тут я больше ничего не возьму. Угу. Так, дальше. Много топлива. Вот тут тоже можно набрать. Отлично. Отлично. Ладно. Все. И теперь загружаем. Все, да. Больше боли, больше я ничего собрать отсюда не смогу. Но нам нужно прилететь вот сюда и тут собрать кислород, потому что тут его очень много кислород водород и золото да Да. все чуть-чуть соберу буквально чтобы не оказаться в такой ситуации как я оказался до этого потому что я чуть не умер так это желтый гигант да желтый желтый гигант да белый карлик Желтый карлик. До белого карлика дальше и топлива больше. Так что, вот так. Так, я записываю на компьютер звук своего голоса, чтобы не забыть человеческую речь. Во время учебы нам говорили, что человек забывает звучание родной речи примерно через три месяца пребывания в одиночестве. Было бы глупо вернуться на землю и начать разговаривать, как какая-то деревенщина. Опа. Нифига себе. Это полезно. Так, давай, бур. Чуть-чуть. Так. Кислород. Так вот. Что такое ЦО? Кобальт. При.. Это медь, да? Кажется. Да, я угадал. Какой-то я догадливый. Но. Но взлететь я не смогу, да? Гели Нет, у меня гели есть. Точно. А? Какая лепота. Сейчас соберем. Все, что только можно кобальта немного все а, так теперь м -м, ракета нам надо починить корабль вот и все у нас все наладилось давайте полетим на следующую планету и давайте будем заканчивать наверное. так атмосфера. так обнаружены жизнь арсусус а, а... я не знаю но я подтвержу омега у меня нет ничего что могло бы заинтересовать этого наполн эмисар что такое эмисар не Перевели одно слово на другое, которое и ни одно из этих слов я не понимаю. Типа зачем? Давайте мне эти еще возьмем. Все, взлетаем и пожалуй на этом все. Видео получилось довольно, так сказать, быстрым. Мы довольно быстро продвинулись, примерно до того же места, что и в прошлом ролике. Поэтому, если вам понравился данный видеоролик, не забудьте поставить лайк, конечно же, подписаться на канал и жмякнуть в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А с вами был я, Крафтон Геймс. Всем пока-пока.